Слабые люди мстят, сильные люди прощают, умные люди игнорируют. Разница между глупостью и гениальностью в том, что гениальность имеет свои пределы. Постарайтесь сначала быть ценным человеком, за этим непременно последует успех. Мир будет разрушен не теми, кто творит зло, а теми, кто наблюдает за ними, ничего не делая. Информация ⁇ это не знание. Единственным источником знаний является опыт. Чтобы обрести мудрость, у вас должен быть за плечами. Огромный опыт. Вакцины против глупости не существует. Не слушайте человека, у которого есть ответы. Вы слушайте человека, у которого есть вопросы. Чем больше я изучаю науку, тем больше я верю в Бога. Слепая вера является величайшим врагом истины. Успех приходит от любопытства, концентрации, настойчивости и самокритики. Логика может привести вас из точки А в точку Б. Воображение может привести вас туда, куда вы хотите. Только две вещи бесконечны. Вселенная и человеческая глупость. И я не уверен в первом. Безумие — это делать одно и то же. Снова и снова Ожидая разных результатов Как только Вы перестаете учиться Вы умираете Не ждите чудес Вся наша жизнь Это чудо То, что вы верите во что-то не означает, что это правда. Все знали, что это невозможно, пока не пришел дурак, который не знал и не сделал этого. Женщины всегда беспокоятся о вещах, которые мужчины забывают. Мужчины всегда беспокоятся о вещах, которые помнят женщины. Мышление – это тяжелая работа. Вот почему так мало людей, кто делает это. Будь одиночкой. Это дает вам время для того, чтобы задуматься, найти истину. Если вы хотите разных результатов, не делайте одни и те же вещи. Не позволяйте своему мозгу вмешиваться в ваше сердце. Сделайте все максимально просто, но не проще. Человек, который никогда не ошибался, не пробовал ничего нового. И я должен быть готов отказаться от того, что есть, чтобы стать тем, кем я хочу быть. В середине каждой трудности кроется новая возможность. Интеллект — это не способность хранить информацию, а знать, где ее можно найти. Если решение простое, это отвечает Бог. Любой дурак может знать. Суть в том, чтобы понять. Гений делает сложные идеи простыми, а не простые идеи сложными. Большинство людей видят то, что есть, и никогда не видят то, что может быть. Меня больше интересует будущее, чем прошлое, потому что будущее ⁇ это то, где я намерен жить. Студент — это не контейнер, который вы должны заполнить, а факел, который вы должны зажечь. Ум, который открывается для новой идеи, никогда не возвращается к своему первоначальному размеру. Совпадение – это Божий способ оставаться анонимным. Мы не сможем добраться туда, где мечтаем быть завтра, если не изменим свое мышление сегодня. Опыт – это знание, все остальное – информация. Мерилом интеллекта является способность к изменениям. Вы не сможете использовать старую карту для исследования нового мира. Если вы хотите жить счастливой жизнью, привяжите ее к цели, а не к людям или объектам. Умный человек решает проблемы. Мудрый человек избегает этого. Обучение это начало богатства. Воображение это язык души. Гений это один процент таланта. И 99% трудолюбия. Стремитесь не к успеху, а к тому, чтобы быть счастливым. Если вы не можете объяснить что-то просто, значит вы не понимаете этого должным образом. Творчество — это видеть то, что видят другие, и думать о том, о чем никто другой никогда бы не думал. Человечество изобрело атомную бомбу, но ни одна мышь никогда не изобретет мышеловку. Мир правит тремя, великими силами, глупостью, страхом и жадностью. Будьте голосом, а не эхом. Никогда не делайте ничего против совести, даже если этого требует государство. Неудача — это успех в процессе. Мне не нужно знать все. Мне просто нужно знать, где это найти в нужный момент. У меня есть только два правила, которые я считаю принципами поведения. Первое — не иметь правил. Второе — будьте независимы от мнения других.